Хотите создать комфортный дизайн и сделать добротный ремонт, но не знаете с чего начать? В этом вам поможет студия интерьерного дизайна Виктории Дроновой. Мы – компания полного цикла. В нашей команде есть все необходимые специалисты для реализации вашего проекта. К вашим услугам. Команда опытных дизайнеров-профессионалов. Разработка дизайн-проекта под ключ. Авторский надзор. Комплектация объекта. Ремонт. Изготовление мебели по проекту. Как мы работаем. Заполняем бриф. Выдаем планировочное решение. Создаем 3D-визуализацию интерьера. Выполняем комплект чертежей. Делаем ремонт. Комплектуем объект. Звоните нам прямо сейчас и заказывайте дизайн своей мечты. Хотите подобный видеоролик? Звоните или заходите на сайт 70x30.com.ua, чтобы получить больше информации. Студия бизнес-анимации 70 на 30. Рекламные видеоролики для малого и среднего бизнеса.